Голосить, Андрей Валерьевич, это Паркова. Всем здравствуйте. Давайте. Я а, а, не знаю, я временно звоню первого заместителя главы государственного края. Андрей Валерьевич, это Прошу любить и жаловать. <съем> Поэтому ну, тема, так сказать, уже пристав уже поднималась. Да? То есть для тех, кто еще не в курсе, такие службы как приставы, налоговая, таможня, ПСИН, их не существует, как не созданы по законам Российской Федерации. Да? Мы же будем с ними использовать, так сказать, в действиях с ними законы, которые они якобы чтят и пользуются ими. Поэтому будем, так сказать, работать с ними ими же законами. Я, так сказать, хочу сказать о указе президента номер ну, 314, кто еще не знает, будут останавливаться. Это от 9 марта 2004 года пункт 26, чтобы для особого, так сказать, чтобы сильно не искали, гласит о том, что вступает в силу после подписания, за исключением служб СИН, налоговая, приставы, ФССП еще там какая-то служба, которая вступает после соответствующего федерального закона. А теперь самое интересное, теперь найдите закон федеральный о СИНе, так сказать, налоговой, таможни. Ну и приставы. Приставы у нас есть, да, потому что они ссылаются на закон номер 118 от 97 -го года. Для того, чтобы закон действовал, вы должны были что опубликовать. Публикации официально этого закона мы не нашли, по крайней мере. Значит, и дальнейшей ссылки тогда на дату, когда данный закон был введен в действие, нету. То есть, как мы знаем из выписки по приставам такая служба является коммерческой организацией государством никакого отношения не имеют у них нет печати в их удостоверения соответствии госту 5111 2001 года то есть данные граждане на данный момент выдавая себя за государственных служащих нарушают уголовный кодекс статья 278 а это захват удержания власти то есть это никому не разрешено. Но люди, так сказать понимаю, действуют неосознанно, пока их не предупредили, а дальше пускай делают сами выбор. Или они будут с народом, или будут дальше заниматься геноцидом против своего народа. Ну, соответственно, будет и ответственность. Будут приначинены по 64-й статье Уголовного кодекса Российской Федерации, СССР. Поэтому, что нам нужно для этого? Нам, во-первых, надо осознать, что мы никогда не были гражданами Российской Федерации, и перестать играть в их игры. То есть, все, мы для себя осознали, что мы граждане Советского Союза, никуда никогда не выходили, у нас есть земля, у нас есть законы СССР, СФСР. То есть, давайте придерживаться наших законов, граждане, в которых страны мы родились, и просто восстановим, сейчас нам дали такие возможности бескровно, надеюсь, что это будет бескровно, восстановить свои права. Ну и таким образом разогнать все вот это вот, непонятные бандитские формирования, которые владеют себя за государственных служащих. Поэтому, такое предложение произойдет. по поводу приставов. Сейчас да? уже интересный такой ролик, Железногорска, есть у нас на канале тоже, выложенный. Очень хороший ролик. Этот ролик можно использовать для, как инструкция. Очень хорошая. Железногорск. Красноярского. Красноярского края. А, у, у, у нас на канале правительство ССР Красноярского края. Выложен этот ролик. Название не помню. Это территориальное образование. Разница у нас не нет бюджета государственного Потому что нет государственного. Есть коммерческая организация, уже это будет Российская Федерация. Федерация. Все аналогично по всему миру, мне вот звонят уже с Германией, сейчас с людьми тоже Я с Германией разговаривал. Да, вот у них то что меня ролики скидывают, а все то же самое. Говорят, давайте с нас начнем нас освобождать. Ребята, я конечно все... Мне доверили Краснодарский край, да, то есть я являюсь первым заместителем. Ну давайте мы сначала, говорю, у себя порядки наведем, а потом уже возьмемся и за вас. А вам ну... Да, вы заявляете, ли вы готовы... Там в Германии ФРГ налаживать государственные структуры Советского Союза, почему нет? Заявляйтесь, то есть связал их хоть с Тараскиным, пускай тоже вступают в СССР, в СССР. В СССР. Нет. Да, да, правильно. Действовать, пускай. То есть, то есть желание в них там очень большое, они говорят, 4 миллиона русскоязычных. Живут, живут в Германии да? да там вообще никто не имеет права голоса он говорит что решение судов просто в электронном виде тебе присылают без печати без росписи поэтому значит бланку приходит полиция, приставы ну и просто начинают народ гнобить а если говорит не дай бог поставит судья роспись на этом все судью на 5 лет сажают ответственность никто же не хочет нести Просто так красиво все сделали, нам заморочили голову, обман, а мы никак не поймем. Сейчас самые активные уже просыпаются, каждый день, не знаю, звонят, человек по 20, просто со всех регионов нашей страны, что делать. Все, мы тоже хотим принять участие. Народ просыпается. Я думаю, что если такими темпами мы будем народ трудить, то очень скоро мы получим результаты. Да уже да вот, все в наших руках. Да, волна пошла, поэтому в это уже не остановить. Хотел бы сам попросить по существу сразу, что конкретно здесь, в городе Сочи, по судебным приставы мы можем сделать. То есть сразу обратиться к людям, кто готовы участвовать в бескорыстной туристической помощи другим людям. К примеру, у нас сейчас здесь присутствует рада. Да? У нее есть исполнительное производство в городе Сочи. Понятно, что раз судебных приставов не существует, это незаконное банк формирования, мы можем туда явиться, вот присутствующие, да, там, например, 10, 20, 30 человек, прийти, потребовать от них всех документов, у них естественно, отсутствуют, вызвать ППС, то есть нам нужно использовать их же структуры, конечно, потому что такие же советские граждане, и это также содержится на наши деньги, потому что все, что создано на территории СССР, принадлежит СССР. Соответственно. Мы их вызываем, и пусть они решают задачу. Почему люди с фашистскими-нашистками, с оружием, нигде никак не в Российской Федерации, что-то вымогают из граждан СССР? Это преступление на преступление, столько статей одновременно. Вот наша задача какая. Вот по этой теме. Да, этот вопрос я уже поднимал на прошлой встрече. То есть, в принципе, схема очень простая, мы же все по закону делаем, правильно? У нас же есть законы, у нас есть земля. Поэтому... Будем бороться с ними, их ними же закона Нам надо, так сказать, человек, я не знаю, 6-7, чтобы были производства у них, например, в центральном районе, да, пускай там Глазаевский, там, ну, так сказать, желательно, чтобы разные приставы у них были. Чтобы подготовить пакет документов, что нам надо, значит, указ президента 314, ссылка на 26 пункт вложить. Значит, УГРН вложить по данной службы, так как УГРН пока, ну, выписка по УГРНу на КССП России говорит о том, что да? не существует у них подразделений вообще. Возникает вопрос: что действует у нас в край за организацией под названием Управление Федеральной службы судебных приставов. То есть они просто что сделали? Дописали одно слово управление. И выдают ее за подразделение по СССР России. То есть это отдельная коммерческая организация, у них также в Украине начинается с единицы. На сегодняшний день ни одного государственного учреждения никто не нашел, которое начиналось бы с двоечкой. Далее у нас получается, что выписки значит, по Краснодарскому краю там вообще фигурирует доверенность на Ткачева Александр Михайлович. Каким он там путями это, что участие, какое он принимал. В создании данной организации тоже возникает вопрос, значит, некоторые филиалы вообще не зарегистрированы в этой выписке по Краснодарскому краю, которая имеет присутствие. Нарушение на нарушение. И вот нам надо просто задать вопросы. То есть собрались люди, у ГРН вложили, заявление вложили. Ну, вымогательство 278, захват удержания власти, обязательно у ГРН гос 51 положить чтобы люди потом не искали которые будут заниматься этим делом да. приходим к приставам задаем вопросы если они не отвечают значит каждый вызывает наряд полиции чтобы это судебные приставы вообще забыли как работать чтобы у них там с утра до вечера разбор полетов проходил чтобы они поняли что с них тоже спрашивать мы уже будем Никого мы уже не дадим в что, То есть время прошло, того, когда они безнаказанно людей значит, выгоняли из домов, детей отбирали и все остальное. Пора уже расставлять все на свои места. Чтобы данные сотрудники не поняли, что они и здесь под статьями очень серьезными, и что в СССР их тоже ждут очень серьезные статьи. Поэтому пускай делают выбор, есть у них возможность, пускай уезжают отсюда чтобы, так сказать, мы их вообще не видели. Будет, конечно, сюрприз, если они поедут за границу. Но то, что скоро границы не, не будет, да, поэтому Комплекс. далеко не уйдут, а часть все равно придется. но они рассчитывают на деньги. Да, ну пускай уезжают, мы их не держим. Пускай разбегаются все. нас на, на нашей территории наводить в порядке. То есть помнить, что мы являемся хозяевами данной территории. Все. Кому мы чего должны? Вопрос. Да? Ресурсы принадлежат нам. Значит, заводы, фабрики все нам. Какие-то, значит, друзья непонятные указывают в выписках право предшественник. Что такое право предшественник? Если это правоприемник, но не право предшественник. То есть они, хозяин пока уехал куда-то, они... Решили пораспоряжаться тут. Нам на уши лапши навешали, как говорится, да? А мы и рады верить. Мы такие люди, что верим всегда на слово, да привыкли, но хорош же. Надо уже все перепроверять. Поэтому ни в коем случае не верить на слово. Все перепроверять. Темы очень интересные, и ЖКХ, за свет, за воду, за газ. Все. Очень интересно. Поэтому если мы организованно начнем задавать вопросы данным гражданам, на том основании они с нас что-то требуют, та же самая налоговая, которая тоже не существует. Да? То есть и все остальные. Поэтому чем быстрее мы начнем задавать вопросы, тем быстрее они начнут разбегаться. И мы заживем спокойно и уже, так сказать, в свое удовольствие. А не думать, что мы будем завтра кушать у нас ребенок пойдет там куда-то и все остальное пора уже о себе позаботиться и вспомнить кто мы есть и для чего наши деды нам отвоевали. отвоевали нашу родину поэтому сейчас нам выпала такая честь так сказать отстоять нашу родину для наших детей предков поэтому да, ну, есть какие-то вопросы Скажите, вот непонятен, вы говорите, вызывать ППС. Но ППС же тоже не имеет никаких документов. Ничего страшного. Пускай, пускай. Просто Но просто один момент. Да. А почему мы с хвоста, почему с головы не начинаем? А, да. С какой именно? Когда, <с вы знаете, вы сейчас вызовете 20 снарядов ППС, да, то есть, там 20 звонков будет, приедете начальство? Нет, ну, главное предприятие это РФ, кто? Путин да? Я не знаю, кто президент. Нет, ну... Наши задачи, там свои будут решать вопросы, да, в Москве, голова, пускает кости Да, да. да, да. Там а мы уверены, что они вообще приедут? Приедут. Она всегда на, на налоговую вызывает на тот же орган. Приедут, приедут. Может быть, они не могут вылазить из машины, но приедут и камеры привезут и все как положено. Просто Вы, по их законам сейчас. Надо там находиться, пока они приедут. Конечно, конечно, звонить, звонить, первые все такое. Смотрите, он же из там что за президент произошло Похвалили там, да. что да, что там, по, я, по Пристав ну, да. тоже человек пришел к Приставу начал задавать вопросы то есть Пристав отреагировал как обычно да Выз, начал вызывать кого-то придите мне на помощь люди значит неадекватные идут, вопросы задают ко мне ну и человек говорит «Ну, подождите говорит, пока идут там к вам под давайте поговорим вот по существу и начинает ему документы выдавать парень прист... да, а у пристава все, он в он стоит и он понимает, out, что у corporate. него да, у него вся жизнь, короче, промелькнула уже перед глазами все, он понял, что что-то тут не так что он не прав да, и очень сильно не прав нет, дальше все, за три дня только этот ролик на правоведе только 63 тысячи просмотров было я не считаю, его по всей России тоже так же откопировали, то есть ролик очень замечательный. То есть вот приставом, даже если есть телефоны, им просто скинуть по WhatsApp, чтобы они начали смотреть. Тут у нас недавно в суде тоже был инцидент центрального района. Да, звонит ли Николай, у нас есть тоже активный гражданин Советского Союза. Пришло значит, ему решение суда там непонятное, что-то там взыскать. Он с братом пошли, в центральный суд задать вопрос, а есть ли полномочия у судьи? Но спросили у секретаря для начала. Секретарь неадекватно восприняла, выбежала судья из кабинета, а он так устоит с Конституцией. Она у него Конституцию выдергивает, да. то, говорит, вы что творите? Так быстро пристава суда, его закройте, наряд полиции вызвать, на свидетельство у него. Ну ладно, закрыли его в кабинете. Он звонит мне, говорит, что делать? Вот такая-такая ситуация. Я говорю, ну что делать? Вызывай наряд полиции. Говорит, да они уже вызвали. Я говорю, ничего страшного, ты вызывали. Ты вызывай, заявляй, тебя же удерживают незаконно, правильно, правильно. Все, вызывай. Проходит там какое-то время, он звонит, говорит, вот первый наряд пришел. Я говорю, твой? Нет. Говори, говорит, жди свой наряд. Опять перезвонит. Говорит, приехал участковый, час уже сидят, с судьей решают, что делать. Есть, а начали в чат выложили тоже эту информацию, начали в ОВД, значит, звонить. Со всего, так сказать, <со, со всей России. Значит, в суд начали люди тоже звонить вопросы, задавать там неадекватные какие-то маты в наш адрес и все остальное там в трубку звучало. Но факт в том, что перезванивает, говорит, участковый вышел с кабинета, сейчас меня собрались вести на освидетельствование медицинского. А на сама чего Протокол пристава. Я говорю, ладно, хорошо. А пристава полномочия да? спросили. Говорит, а у него даже удостоверения не было. Я говорю, ну тогда на каком основании? Ладно, пиши на этого пристава заявление. Значит, он говорит, э, участковый отказывается принимать заявление на пристава. Я говорю, хорошо, звоним в ОВД. Заявляем о преступлении, участкового, так как он. Что делать? Бездействует. Да? И вызывай наряд, который примет у тебя заявление на данного пристава. А что, по-другому как еще? Ну, вот этим последним, так сказать, словам моим, они пропустили мимо, не стали вызывать никого. Ну ладно, съездили на свидетельство, ничего не показало, ни алкоголя, ничего. И все, про него забыли. Все. Ну, я говорю, это надо доводить до конца. Взяли. Ничего страшного, вызывайте наряд, пускай они заезд <звы> То есть понимаете, да, <звы> что Конституция Российской Федерации, пункт 20, статья 24, пункт 2, это <звы> оскорбление для них. <звы> это <уже> оскорбление, <звы> Да, это для них оскорбление и очень тяжелое. <звы> Указ президента. Номер 314. 9 марта 2004 года. Пункт 26, чтобы сильно не искали, будем им пользоваться.